Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Акрополь и Парфенон. Место расположения Афины, Греция. Афинский Акрополь. Акрополь, в переводе с древнегреческого «высокий город» в городе Афины, представляющий собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной. Первые укрепления здесь появились еще в шестом тысячелетии до нашей эры. В Микенский период, 15-18 века до нашей эры, Акрополь являлся царской резиденцией. В седьмом-шестом -VI веках до нашей эры на Акрополе велось большое строительство. При тиране Писистрате 560-527 года до нашей эры на месте царского дворца был построен храм богини Афины Гекатампидон, храм длиною в сто шагов. В 480 году до нашей эры во время греко-персидских войн храмы Акрополя были разрушены персами. Парфинон наиболее известный памятник античной архитектуры, расположенный на Афинском Акрополе, это главный храм в древних Афинах посвященной покровительнице этого города и всей Атики богине Афине. Построен в 447-438 годах до нашей эры архитектором Калликратом на месте храма богини Гекатампидон. Некоторое время Парфенон стоял нетронутым во всем своем великолепии. Во II веке до нашей эры храм сгорел, но его отремонтировали. После завоевания Греции, 146 год до эры Римляне вывезли к себе на родину большую часть скульптур. Во второй половине шестого века Парфенон был превращен в христианский храм. Парфенон был продуман в малейших деталях, совершенно незаметных постороннему наблюдателю и имеющих целью зрительно облегчить нагрузку на несущие элементы, а также исправить Некоторые погрешности человеческого зрения. Хотя храм кажется идеально прямолинейным, на самом же деле в его контурах нет почти ни одной строго прямой линии. Кладка осуществлялась без каких-либо растворов или цемента, а перекрытия были деревянными. В центре храма стояла 11-метровая статуя Афины Парфенос. Она была сделана из золота и слоновой кости. Скульптура не сохранилась и известна по различным копиям и многочисленным изображениям на монетах. Разграбление памятника было продолжено и в XVIII веке, на этот раз европейцами, интересовавшимися античностью. После провозглашения независимости Греции в ходе реставрационных работ, в основном в конце XIX века, по возможности, был восстановлен древний облик Акрополя. Ликвидирована вся поздняя застройка на его территории, заново выложен храм Ники Аптерос и другие. Рельефы и скульптуры храмов Акрополя находятся в Британском музее, в Лувре и Музее Акрополя. Остававшиеся под открытым небом скульптуры заменены копиями. Биг Бен и Вестминстерский дворец. Место расположения – Лондон, Великобритания. Вестминстерский дворец, здание на берегу Темзы в лондонском районе Вестминстер. Здесь проходят заседания британского парламента, палаты лордов и палаты общин. Первоначально, до 1529 года, служил столичной резиденцией английских королей. После пожара 1834 года дворец был выстроен заново по неоготическому проекту. От средневекового дворца уцелели Вестминстерский зал приемов 1097 год и башня драгоценностей, построена для хранения казны Эдуарда III. Во дворце 1200 помещений, 100 лестниц и более километра коридоров. Из дворцовых башен наиболее знаменита часовая «Биг Бен». Башня Виктории выше на 2 метра. Ее высота 98,45 метра. Биг Бэк. Сампл конкретный.